Главное, старайся, чтобы тебя в Комсомольск направили. Туда социалистов беру. Кому я там нужна? Вот, Мань, за это я тебя буквально ненавижу. Не люблю. А что? А я тебе даже... Ну а что такое? На станцию. короче. На Давай. А что я думаю. Я думаю. Где зашить? А вы говорите так, достать. Да. От приберу сам. Ну, товарищ Чаканов, начали вы хорошо. Помните? Мы должны знать, и мы будем знать о каждом вашем мероприятии. Не торопитесь действовать, будьте осторожны в связи. Да, не пейте вина, пьяные говорят во сне. Помните? Отправляйтесь. Ну, до свидания. С Богом. В Байкале, ну, а, да, да, а, да. а... друг. Три. Чуть не опоздал. Два, Чуть, Чуть не считает. А вот мы по-саленградски. По а мы уж как-то А раз А это вот собака. Чё? Чё, а, а, что? А, а что это? Лапа что ли? А это вам трюк мало. А, а, ты бы вагон. А, а, а все удалит переканал. <связь> Дал бы не садился. На еще раз обязательно выиграю. Выиграйте. Но сейчас. хватит, хватит, убил спать. Вот Но... тут у всех наверняка не проиграю. А то в колфаморский не больно выпишет. Что-то? А тигры, вы что? Ну. Страшный шум. С он свечи разоливай. У меня времени не хватает, да? Вот мой Володька мне пишет, много работы сейчас. Ну, раз мой Володька пишет, значит, так она и есть. Ну, я пошёл. Ладно, ладно, я рассказывать, а вы меня обыграли. Нет, мы не будем. Ну, до завтра, до завтра, спокойно. Интересные встречи. Какой замечательный старик, а? Очень хороший. Да. Я думаю. Вот Володька про него пишет. Вот уже надо шестнадцать родиться. Серьезно. Мне твою Володьку оттуда. Нет, на самом деле, ребята, шести сутки подряд. У Володька, у Володька, у Володька. Ну кто следующий? Ходи! Поскольку я партнер да. Да. да. Откуда будешь-то? Я-то? Да. Из-за А ну-ка, по-забайкальски. А может Комсомольска-на-Амуре, Мы ждали вас, товарищи, мы готовили вам встречу, мы не можем еще сказать, что приготовили вам настоящие дома, достойные города, но вместе с вами, лучшими представителями Ленинского комсомола, мы нанесем на карту мира город, где будут дворцы заводы и дворцы дома. Да здравствует комсомол! <Слыш> Ну, а как же я с тобой поступлю? Наташа, я с не ошибаюсь. Наташа, а вас куда знаете? Ну, слыхал, слыхал. Что со мной поступать никак не надо. Мне бы вот только мужа разыскать. А кто твой муж? Головьев Владимир, электротехник. Ага. Что, знаете такого, да? Ну, как да, же, знаю, знаю. Ну Жош, пойдем найдем твоего мужа. Лавь? Ага. Он у нас сейчас в прачечной бригаде работает. В прачечной? Да. Почему же в прачечной? А шо, что ж тут такого? Мы все здесь иногда самые удивительные работы исполняем. Нас еще маловато работа, многовато, понятно? Осторожнее. Понятно. Ну что ж, напилась. Ну, пойдем дальше, а то мне некуда. Идем по проспекту Ленина, но асфальта еще нет. А вот завтра цветы есть. И рвать можно, не возраняется. Держите. Спасибо. Пожалуйста. Так. Ближе бы пойти по улице Максим Горький, но там сейчас нельзя. А что? Там торчуют. Но мы пойдем по набережной. Кстати, увидите нашу вещь. Когда увижу? Год через три, наверное. Года через три? Нет, много раньше. Между прочим, вы были в Гамбурге? Нет. А меня тоже не было, это не важно. Так вот, наша ведь будет во много раз лучше и больше, чем в Гамбурге. Понятно? Понятно. А вот и набережная будет лучше. Ну, представьте себе, на месте, где вы сейчас стоите, здесь будет разбит фонтан. Детишки будут играть, оркестр, люди гуляют. Хорошо. Все хорошо. Ну, в общем, вот все хорошо. Ну, это еще не хорошо. Пошли. Да, хорошо. Но это еще не хорошо. Вот будет хорошо. Да что будет, то это видно. Вот, вот так. Ну, сейчас если все тебе здесь так нравится. Могу и сейчас сказать кое-что поинтереснее. По для нужно пройти километра два-три. Как у тебя сперлуканьки? Не волк у меня ничего. А что же? Ну, некогда сейчас. Ах, да-да, совсем -да, за забыл. Так Соловьёв говоришь? Да. А вот он здесь и живет. Где? А вот видите, третье. Ага. Подержите минуточку. Пожалуйста. А? Спасибо. До свидания. До свидания. Вечером после собрания чай приду пить. Угостить, так сказать, по-семейному. Приходите обязательно, будем ждать. Обязательно приду. Здорово, Андрей. Здравствуй. Как встреча? Ничего, хорошо прошло. Да. уже жена пьет. Ну да. Да. Что ты говоришь? Ну так я бегу. Вот как раз не да надо. Где чего там живут? Ну мало что живет Сегодня у меня переночек. Да, да, да. А как женька? Чего симпатичная девушка? Наташа зовут. Наташа? Угу. Отличное имя. Она? Она самая. Ой, торопится-то, -то, как милка моя. Ну, а как словил? Да вложи помаленьку, но теперь надо полагать, придет норма. Надо полагать. Так. А, Наталья! Не ждал, да? Ой, какой. Смотрите, гвоздь. Гвоздь тоже обидеть надо. Гость. Ой, коса обрезала. Зачем же это? А да я ее обрезала. Я думаю, в тайгу и mm -hmm. коса. Mm -hmm. я ее... Да, мы за это время в тайгу-то и выдергали. Mm -hmm. Ну, как же это ты приехала, Наталья, а? На Колумбии. На Колумбии. -то. Чуть все раскидно так. Да, нескладно живем. Смотрите, пень. Да неужели он так и был тут? Петь, красиво. красиво. Ну красиво. что ты, правда? Садись. Ах, Наталья Наталья. А. а тебе идет стрижка, знаешь? Безусловно, идет. Да. Вдвоем же да? Вдвоем. Thank uh you. -huh. Я не могу здесь больше жить, понимаешь? Не могу. Понимаю. Ну, понимаю. хорошо, собирайся. Что, дождь идет, что ли? Да, дождь. Ничего не понимаю. Ой, Наталья, не смотри так на меня. Вот ты не понимаешь. Ну, я прав, здесь жить нельзя, Наташа, нельзя. Ну, собирайся скорее. Я же ехала к тебе 15 суток. Знай. Да ничего ты не знаешь. Я же ехала 15 суток к тебе. Я монтер седьмого. то да я инженер, почти я хочу настоящей работы человеческой жизни. Тише. Тише ты, ты мне еще расскажи про перспективы, про то, что все это можно преодолеть. Да все же это разговоры первого дня. Она приехала сюда жить! Мне нравится шалаш, поживи в нем зимой! Вене тебе это понравилось, ты попробуй выдрать его из земли! Я не хочу больше рыться в земле! И не желаю больше гнить под дождем и в болотах! Да мне надоело валяться вот на этой поганой конь! Какой ужас! Да, ужас! Именно ужас! Ты не сумасшедший. Посмотри, на кого ты похож. А, не делай из меня больного! Так думают все! Грешь, грешь! Не смей так говорить о комсомоле. Комсомол это люди, милая моя. Да, только не такие, как ты. Вот такие, как я, руками в бень выбирались, Да больно, довольно я молчал. Нет, довольна, довольно. я слышала тебя довольна. На черт, а мне такая твоя любовь. Вот я любила тебя, так любила. Когда к тебе 15 дней. И там дома, ну, погоди, начали. Ну, теперь уж ты, погоди. Ну, ты же обманул всех. Как мы думали о тебе? Какие письма тебе писали? Лучше бы ты три раза изменил меня. Лучше бы ты сдох здесь. Что ты говоришь, Наташа? А куда ты, Наташа? Ой, слушай, не ходи за мной. Не надо. Не люблю я тебя, понятно? Против. Святую, что вас не посидит. О, я не могу. не могу. не Погостили, значит? Ага, погостили. Пускай теперь другие погостят, да? А других не беспокойся! А себе побеспокойся лучше! Ну не жми, не жми! Побеспокоились уже! Вот это ответил! Не к товарищ сезон, успокойся! Что ты как-то, дергаешься? Не могу я на них смотреть, понимаешь? А ты не смотри! Не могу не смотреть, понимаешь? Ну, в общем, не смешено! Соловьёв, ребятаны! <решит> да. Володь, ты что за те? Ну что молчишь? Скажи ему, ведь муж уезжает. Скажи ему, останься, Володя, не позорь себя. Ну скажи же, скажи. Эх, девонька. девонька. Останься, кто будет монтировать, Володя? Без станции, поняла? Не слушай его, Володя, уговори! О чем дело? Ну давай, славе! В человеку! Попробуй домой! Ну голова! Прощай там с тобой! Ты сволочь, ты сволочь. Дорогой ты, мой друг. Скажи послание Напугать хотел? Тебя напугаешь. Напугал. Все-таки остался два Остался. Только не из-за тебя. Наш с тобой конченный разговор. Успокойся, на, это бывает. Здравствуйте, девушка. Здравствуй, не вижу, кто? У меня записка от товарища Сазонова. К Моте. Котенковой. Котенковой! Котенкова, чемодан. Тихо, грохочи. Проходи-ка Давай записку. Садись. Ну, здравствуй, еще раз. Я Мотя Котенкова. А Наталья Ермакова. Очень приятно. Одна приехала. Одна из Ленинграда. А? Что дело думаешь? Работать буду. Корчевать. Ну да что ж. Надо корчевать. Ну да. Только на корчевке трудно, который послабеет. Вот нелегко дается. Чего как мы справимся? Ну да. Опять можно на кухню. Можно и на кухню. Со мной не хитри, я тебя насквозь вижу. И вижу, что не хочешь идти на кухню, так. Ты лица машинешься. Ничего. Ладно, устроим тебя на харчевку в пронавствован Субботини. Ты Вань-то mm -hmm. знаешь? Mm -hmm. Нет, не знаю. Я. Ну, которого портрет в правде печатанный и сам Горьковский. Не знаю. Вот очень культурный человек. Как-то у нее все получается. Уже на рафа готовится. Вот у меня почему-то так не выходит. Культуры, вероятно, мало. Вот а ты знаешь? Не знаешь. Знаю. Да. А ну-ка, разберись. Это что ли? Да. Ой, верно. постой -ка. Вот этот вот. А это совсем пустяк. Всем? Да я все эти могу Стой. ты вот что. И ляжешь со мной, понятно? И вот моя койка. Только я крупноватая. Дети снова будут со мной. Он класс у нас худощавый. Ничего, мать, мы тут великолепно с тобой поместимся. А, а давай-ка примеримся, понятно? Не шепчите их, все равно разбудили. О, весь курятник проснулся. Ну там ознакомьтесь. познакомились уж. А вы там шептались, мы все здесь слушали. Из Ленинграда приехал, да Корчевку хочет. Про Ланю Соботину слышали. А что здесь смешного? Ой, мои газеты, горит. Вот человек с дороги, а ты разговорами кормишь. Ставь чай на стол. Верно, сейчас чайку хорошо. Ну что ж, давайте чай пить. А с чем его пить-то? Найдется с чем. Печенье любите? Лишний вопрос. Слушай, а кисненькой ничего не привезла? А? Есть и кисненькие. Барбарис, подойди. Женя. А уж шпрота-то, наверное, нет. Шень. Шень. Какая хруст. Слушай, да у тебя целый ресторан. А как М -м. же без этого? Слива. Вот тебе и слива. не просыпалась. Клавку позови. Ты куда это собралась? Чтобы Голова развалилась. Пойду пройдусь, что ли? <связывая> Клавдя, Клавдя, смотри, совсем голову не потеряй. Это куда же она? Ходит тут один. Доценка называется. Все равно ни в чему это. Неверно что-то ходит, хуй Да, а потом от этого дети бывают. Если не от этого начинаешь. Что не любит, честный случай? Хорошо из такого, ведь правда? Что... Здесь тоже как раз хорошо. Хорошо, хорошо, когда семья. Правильно. А вот у одной родился так. Ну, не помер. Вот именно что Ну уж не знаю, а родился бы у меня, как не помер. О, какая ты а вот роди, попробуй. И попробую. Да ты мужем там зарядись впервые, а то дай пробуй. И муж себе найду, не беспокойтесь. Ох, как, ох, как. Что это с тобой, а? Ты что, Ну, Вот это уж ни к чему. У нас из-за парня реветь не полагается. Я не из-за пар. а вот из парня. А вот из-за парня. Подлезали, что из-за парня. Это не годится. У нас комсомольские парня тысяч за пяти наберется, а дня уже к 16 человек. Что, если мы из-за них реветь-то будем, а? Да у нас времени не хватит реветь Ну-ка, ешь. Ты ее слушай, она тебе верно говорит. А вот было бы нас побольше. То они из-за нас наревели. Да. И всех ребят вон из комсомольска повыгоняли. Вот Стой, а ты Ваню Субботину? У меня смеха моей годы немало. Да, не больно к нам девушки приедут. Ничего, приедут еще. Да вот чего-то не едут. Позвать как следует, так и приедут. Как-то как следует. Письмо такое написать. В общем, от женщин Комсомольска. Что непременно тогда приедут. Я думаю, мы уж собирались да. письмо писать. Ну, вот именно, только что собирались. Чего там собираться-то? Взять да написать. Пиши. Завтра сядем и напишем. <смех> <Торожда. смех> ты завтра с корчонки до дому-то доберись. Свалиться без задних ног спать будешь, Эх ты, женщина Комсомольска. Пошли-ка, девочки, спать. И правда, девочки, давайте спать. дело завяз. Ах, вот как. Хотим поставить на тест бригадира. Мало? То есть, как мало? Тогда про что ли? Вот это дело. Здорово. Вася, поехали, брат, дальше. Ну, давай, давай. Ну что, друг, запарился? Давай, давай, накладывай. Для... О, вон ты какой. Да, брат, такой? Ну, ну. Володя. А что такое? А то, что бригаду всю загнал. Ааа. -а -а. Я извиняюсь, товарищ Петрович. Следующий. Кончай работу. Неинтересно. На котловану гляжу. Да, котлован большой. Только снимать тебя, с котлаван. Пожалуйста. Снимайте. На монтаж станции ставим. Бригадир. Нет, не бригадир. Ты... Здорово. Прорабом будешь. признаться, подумал вчера, что на пристани так. Ну да, соврал. Ага. В общем, пошутил. Но, брат, с такими вещами не шутит. Так. Теперь дам пить. Но. Да. <смех> черемша? Да, черемша. Жалко тайгут, папаша. Зачем жалко? Тайгу много. Верно. Туда пойдешь нет. туда пойдешь крайне нет. Объяснил. Что же выходит из твоей тайги-то не выбраться? кто то знать, можно выйти. Ну вот примерно ты и я. Выведешь меня из тайги. Можно. Транобашкаро Хабаровску можно выйти. Хабаров? Да. Ты этот разговор брось. Давай тебе говорю, брось здесь агитацию разводить. Забирай товар, выступай. Ну, что сделал? Зачем гонишь? Извиняюсь, Петр Мартыныч, с вами-то я и не посоветовался. А Вот то не мешало. Здравствуйте, товарищ Киль. Здравствуйте, Как твоя фамилия, товарищ? Чеканов. Чеканов? Так вот что, товарищ Чеканов. Много вы на себя берете. Мы этого отца давно знаем. А Черемша его большую пользу приносит. Вот. Цингиль. Вот именно Ацинги. Садись, торговый отец. Да. А агитации, между прочим, я никакой не слышал. Не слышал агитации, а вот другой кое что слышал. Ну ка да ешь. Чего ну, не я ем прекрасные вещи? Короче, ну конечно. Ну как? А ничего, На Дальнем Востоке, на реке Амуре, строится город Комсомольск. Это славное имя дано городу недаром. Его строят лучшие сыны ленинского комсомола. Но среди тысяч строителей нас, девушек, в нем всего только 17 человек. И это очень мало. Вы знаете, товарищи, какое значение имеют женщины в нашей стране. В нашем городе, в городе юности, женщины должны занять особенно почетное место – она а здесь, всего вот она а Хорошо, начинает. Как надо, так и начинает, понятно? Вот, Заброс, сама знает. Это да, я к чему говорю? Что напиши, что мы сделали, что мы минимаем. А это ты можешь, делать? можно. Мы а это можем. Мы это можем. Мы это Про Мы это можем. Мы про тайгу Мы это можем. про это можем. Мы это можем. Мы это можем. Мы это можем. Мы это можем. Мы это нет у меня, нет, нет. Чего ты, машешь? Ну чего ты, Машешь? Иди сюда. Некогда, видишь некогда? Ах, какие вы заняты, а? А мне вот тоже некогда. Давай-давай, выходи. <связывая> Сказал не могу, значит не могу. А чем это вы там заняты, разрешите узнать, а? И твоего умодела. Ах, какая ты гордая, а? а уж ты, видать, не больно, гордый. Как? А вот так. Гонит тебя, как кота с кухни, а ты лезешь. Вот возьмем тебя за руки, дизайнер, скачаем и бросим в амур. А вот ты плавай там. Очень просто. А что? Ух! Там, цариц, цариц. Не пойдешь, не не пойдешь. Клавдя, Клавдя, будь ты человеком. Мотя, Клава. В общем, заканчиваю я так. И вот на эту особенно счастливую, на эту прекрасную жизнь зовем мы вас, дорогие девушки и женщины нашей страны. Следует 17 подписей. О, как в газете. Ну да, в газете mm -hmm. и будет. В нашем городе строятся заводы, равных которым нет в мире. Ну что ж, товарищи, это верно. Хорошо. Это верно. Ходи, да. да, читай, читай, интересно. Ну, здесь можно еще кое-что прибавить. В общих чертах отражает. Да, Почему да, же да. в общих? Нет, тут видны перспективы. Дорогие девушки. Вот здесь подцентральной да, да, да, вот, да, но низ ведь предполагает Нет, материальную да, часть. Слушай, слушай, слушай, понятно. Да-да. Дорогие девушки, ну ну. Дорогие девушки, партии строит город Комсомольск для нас. Строя этот город, она думает о том, чтобы в нем было весело и хорошо жить нам. И нашим будущим детям. Хорошо. Детей в Комсомольске пока еще нет. Пока. Но прекрасно оборудованные ясли уже ждут их появления. Ясли? Да, детей в Комсомольске пока еще нет, это верно. Ну и ясли тоже нет. Ну и ясли тоже нет. Вот. тебя. В глухой тайге мы раз разбили... Разбили парк культуры и отдыха. Когда разбишь? Давай давай дальше. Слушай. Который спускается прямо к реке Амур. Так указывает, прямо к реке Амур. Прямо к реке. самый красивый, красивой, самой огромной реке. Ну, про Амур-то-то верно. Ради, что про Амур. Ну а на берегу высится ажурное здание водной станции. Э, вот это перехватили. Все, построили. А, рукостроить нечего Ну, выходит там. Да. Сначала шло все хорошо. А вот к концу тут. Фантазия разыгралась. Брат, у нас это проще называть. Да что уж там фантазия. Кто это писал, а? Да, интересно, кто писал. Погоди, Наташа. Вот и автор. Вот ну, здравствуй. Здравствуйте, Пане типа Никитич. Чай Чаю с лимоном. Спасибо, не хочу. Ну, товарищ автор. Да я не автор. На 17 писал. Ах, вот как. Садись, Наташа. Как же это так вышло, а? Вот ты тут пишешь, водную станцию построили. А ее и вовсе не закладывали. Вот ведь положение. -то. Да. А? Ну, что ж получается, Наташа? Прочтут вас письмо, приедут люди. Посмотрят, посмотрят. А тут и нет ничего. И уедут. Еще посмеются над нами. Вот, мол, наврали. Нескладно получается, Наташа, нескладно. Нескладно. Кто приехал, не уедет обратно. А который уедут, туда дай ему дорога. Постой, постой, что то так Ну, допустим, я ехала. Вы думаете, я представляла такой комсомольск? Вот уж нисколько. А приехала... Что, плохо? Ну, тут у меня получилось. В общем, с мужем не поладим. как я приехала, лучше не вспоминать. А все-таки осталось, да? А почему? Да, естественно, почему? Почему? Ну, да, в общем, вы сами знаете, почему. Резонный ответ, а правильно. А что касается письма, то знаете, почему мы такое письмо написали? Ну -ка, ну -ка, да ну потому что мы думали так, что то, что написали в письме, то и будет сделано. А то как можно три года и, станции, и без водной станции, без парку лодки А вам можно слышно прыгать? А По парку гулять с моряками. Да. Ну что ж, Степан Никитович, придется и водную станцию построить. Ну, своими средствами, да. Но? Вот я говорю, Степан Никитич, без водных станций нельзя никак. Нельзя ли повременить, Не а? скупись, не скупись, Степан Никитич. Водные станции вещи необходимы. Да и автора подводишь. Да я не автор. И 17 писал. Тем более, тем более. Ну что ж, денег у меня в этом квартале нет. Ну а стройматериал дать можно. Вот и прекрасно, неужели сами не справимся, Андрюш? Погоди, погоди, Наташа. Денег нам, конечно, не надо, Степан Никитич. А тысяч двадцать дать придет. Уморил, Да за такие деньги я и сам построю. Где ж, товарищ комсомол, твоя общественность? Ну вот что, пять тысяч вырву, и кончен разговор. Вот и спасибо, Степан Никитич. Погоди, Гермакова! Не сговорились. Так, ну что ж, товарищ Наташ, Письмо вы написали неплохое. Прям будем говорить, хорошее письмо. Только брать не надо. О, вот это замечание надо учесть. Письмо и без этого свое дело отлично сделает, а? Товарищ секретарь, отправлять печать. Есть. До свидания, Степан Игнатьевич. все корчуешь. Угу. Не женское это дело. Правильно. Пора бросать. Ты же дозировщик. Вы знаете, я и сама так думаете, Степан Игнатьевич. Ну вот. Сейчас посторонним вход строго воспрещен. Как? Вот так вот. Кто это посторонний, так Погоди, Наташа. Тот, кто на станции работать не пожелал, тот и посторонний. Вот. Ты с кем от разговариваешь, Топля, а? Встань Сейчас. Молчать! Приехали здесь лак наводить, да? Водную станцию строите, да? А вы скитинг им построите, или польский костел чертова бережница! А ты землю зубами грызь, береги ручками выдёргываю. Я тебе немощь одним пальцем перешибу. А ты рисканье, Рискни. Не... Ну а дальше что будет? А то, что уйду и отсюда, и ребят с собой уведу. Вот тогда по пляжке. Опять шумишь, Ваня? Только сила в тебя, вся голосом выходит. Скажи, я работаю? Ну работаешь. Норму выполняю? Допустим. Да не допустим, а выполняю. А станцию строить не заставите. И не заставляем. А пользоваться не запретите. И не запрещаем. А? Наоборот, ведь ты ж у нас первый, пловец. Да уж не то, что некоторые-то. Да уж где им за тобой угнать? А ну давай, походи. Так вот, пусть не задевают. Пошли, друзья. Давай, давай, давай, давай проходи. Давай. давай. давай. давай. давай. давай. давай.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 Надальниш не могу. А вот давай попробуем со мной, Наталья. С тобой? До <связывая> рано смеешься. <связывая> ну пойдем поплаваем. Покажи к Наталье Вот я Ай <связывая> да? а жена. Не боишься за Море переплывёт. Ну что это со мной? Голова кружится. Ушал звон. Никогда этого раньше со мной не бывало. Лопотала. Как тебе в город пришло, дурак. А что тут такого? Подумаешь. И что ты собственно из себя представляешь, а? Подумаешь, богиня какая? Может, же ты бросила недаром, погулять захотелось, да? Ой, слушай, не ори. Из тебя, ушах. Ну, допустим, захотелось погулять. А ты-то тут при чем? я понимаю, ты жениться, да? Это ты прокладку что ли? Так я же ее завтра брошу. Ах, вот как. Ну, да, конечно. О. Стой, не торопись. Да ну что -то, Ты мне брось это? Ладно. не да. Да, да, да. Да, да. Да. Да. ничего не Да. нет? Нет. Эй, ты, Буценко, садись не ты, ладно? Давай, давай, не портись атмосферу, а отваливай давай. давай. Иди, садись. Вот. Садись, садись. Давай, проходи. Ну, в чем дело? Здравствуй. Здравствуй. Знаешь, Володь, зачем все приезжали? Нет, не знаю. Вот вчера на заплыве мне дело вдруг ужасно плохо. Голова закружилась, угу. слабость ужасная. В общем, ты знаешь, я чуть не утонула. Ну, что? Да. А потом весь день тошнила, глушала вон. в общем, пошла я в доктор. Да. он мне говорит. И вот мы Вот ты знаешь, Володя, мне кажется, теперь нам нужно жить с тобой вместе. А то как-то нехорошо mm. получается. Теперь. Угу. Долго ты раздумывала? Долго. Ну что ж, попробуем жить вместе. Только я думаю, Наташа, трудно тебе это будет. Знаешь, тяжело жить с человеком, когда его не любишь, когда он тебе неинтересен, противен даже. Фу, зашло, не а парень. ты думала. Эти слова я тебе не забуду во всю жизнь. Ой, нет, так ничего не было. Красиво построить. Да, неплохо. Кидай. Да я стою. все горько поймем тебя. Что -то скажешь, товарищ пуцай? Да, да вот. Слушок там ходит. Вроде судить меня собирается. Что ли? Слушок. Какой же там слушок? Судить тебя будут обязательно. Голову уж плакат повесить. Как? Ой, слушай, только не кричи. Не кричи, что уйдешь. Нет, кричать я и не буду. Нет, ты просто возьмешь и уйдешь. Так? И не один еще уйду, понял? Ей-яй-яй. На кого ж ты нас покидаешь? Да ну не надо. пустое это, Ваня, пустое. Никто с тобой не пойдет, сейчас к нам люди идут. А нас уводить собирайся, ерунда вся. Да не об этом тебе думать-то надо. Теперь надо так сказать, раз дело до суда дошло, остается послушать, что товарищи скажут. Так я понимаю. Только так. так. Ладно. Закрой-ка дверь. Восемь часов сзади ко мне. Ладно. Дорого. Дорого просишь, отец? Медлители они очень крупные, да и постные. Аня, Наташка, Наташка. Такая красивая, такая жадная, а? Пожалуйста, хороший медведь, полный медведь. Ну вот триста. Триста хорошо будет. Нет, нет, пятьсот, пятьсот, пятьсот. Опять пятьсот. Ну, подожди, только денег, я не понимаю. Хозяйство надо, справить надо. Синие невесты надо. Сыр у тебя молодой, он сам синий, невесты найдет. Правда, Киля? Да, нашел. Красивый-красивый. да хочу, я бы чуть-чуть А я его, да тембей. Сусть, Страшно. Твои штуки признавай! Штуки Буценко не мои, а твои. А насчет суда мы и девушки побеспокоились, да. это верно. И стерва! Брошь. Что ж ты, кулаком машешь? Ты возьми удар топором. Тебя всего хватит. Так вот четыре статьи. Хорошо будет, да? Давай деньги, давай деньги, Наташке дай Женечка. женщика. Стадя, сделай а есть! О, Слушай, друг, вы... вези до Бочкарева, а? Нет, никак не могу. Нужен я его позарез. А? а зимой какие пути сам знаешь? Нет, никак. Век, белья, собаку стал! Никак нельзя. О чем мы разговор? Неужели такое дело беги сделаем, а? Нет, едино. Да куда ты пошел? Да сюда иди. Вот ты, ты, толкаешься. Чёр, ты, ты, чёр, ты, чёр, ты толкаешься, вот садись, гостем будешь. Панюшка, слышал? Завтра тебя садить собираю. И тебя тоже. Сиди, сиди. Сиди. А меня-то что, Ваня? Что ты маме прикидываешься? Вместе гуляли, вместе отвечать будем. Ну, когда что было? Врешь, да? не поросло. Все здесь ты, чем кислые слова-то говорить о деле подумай. Вот человек отвезти может. Вернотец, а? Нет, нет, нет, нет. А верен, нет. нет? Чего ты вредишь? Никак нельзя. А ты времени жалей. Американцы говорят, время и деньги. Короче, сколько хочешь, пиццы? Чего, Бесо? Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Тысячу! Тысячу рублей, понимаешь? Тысячи? Ага. Покажи. Костя, деньги давай. Поеду, Ивань. Как? Не поеду. Дети у меня от работы бежат. Мне сейчас коллектив доверия оказывает. Вот сегодня на караулу горючему встану вечером. Я уж забыл, как хулиганут. Э, я запомню, черт. А доверие вот. тебя оказывают. Вот я убегу, а тебя поддам к ответу. Деньги добавлю. Не надо, не надо, не надо. Дольцом, дальше. Будут деньги, понимаешь? Не будут деньги. Откуда? Да никак уезжаешь, Ваня. А? Ехать собрался, Ванюша. Оденешь киванечки прогулял. Бывает. бывает. Бывает, бывает. Ах. Надолго едешь? Ненадолго. В отпуск собрался. Ага. Ах. Полезное дело. В твоем есть старик везет, понятно. За сколько торговались-то? За тысячу. О, крепко ломит. Ну да, в каких делах не торгуется. Ну что ж, друзья. Надо вам помочь. Деньги могу дать. Да только вряд ли товарищ Киль возьмет. Он ведь у нас сознательный. Нет, нет, нет. Нисколько денег не надо. А? Деньги не надо. Он и так отвезет. Нет, нет, нет. нет. Пожалуйста, нельзя везти. Нет, почему же? Вести надо. Спасибо тебе айва Хайватайся, Маджиду. Уйди, Бусырундуси. Уйди, Анталахаси. <плодисменты> Ты на синглопнуешь, а А мы Какое на тебя, а? А надо. Я тебе как бригадир говорю. Надо, надо. Пожалуйста, везти. После заказ солнца. И уходи, буду ждать. Стас! Ну спасибо, Сергей. Вот что, друг так друг. Ничего, Ваня, Начнем. Ну ясно. Слышь, Коська, ты прямо с поста приходи, я сам все здесь соберу. Ваня! Ну ладно, приду. Ты, брат, мне сегодня как жениха по деревне водишь. А твое дело молчать не нравится, понял? Пошли. Товарищи! Андрюша! Андрюш, садись знает! Народ! Товарищи, сегодня в 9 часов утра правительственная комиссия включила число действующих предприятий нашего города теплоэлектроцентраль. Я еще не все сказал, товарищи. Бригада Соловьева свое обещание выполнила. Станция смонтирована и закончена на 40 дней раньше срока. Еще не все, товарищи. <свят> Наташа, а ну-ка скажи, что знаешь. Товарищи, сегодня к нам в город прибывает 200 девушек-комсомолов. Девушки, не дожидаясь навигации, вышли из Табаровска вместе с частями Красной Армии. И по нашим сведениям идут хорошо, а твой не отстают. Сегодня, в 5 часов вечера, торжественная встреча на Амуре. 8 часов бал. Перемещение инструментального цеха. Всем товарищам предлагается явиться обязательно бритыми. Возможно, сегодня бал. Будет оркестр. Что-то на меня фыркнуло. Он посмотрел на тебя. Ну и что? Никто ничего не понял. Там нужно было здесь все видел. Пересолил я суп, Все. Да. Сейчас. Как себя чувствуешь, Наташа? Спасибо. Ты все-таки не очень утомляй себе. Ну какая-то работа, пустяки. Но все-таки повнимательнее. А ты я вижу, худела. Да? Осунулся а как? -то. Это на монтаже. Ничего, отойду теперь. Спасибо. Ну что, ничего, ну, в общем, поговорили. Ну, ведь видишь. Че? do <laughs> Что это, Ваня? А? Склады, горючие. Почему это, а? Костя, комсомоль Камсамой Вернемся, Ваня, вернемся! Ведь я у склада посеял, ведь на меня сподумают. Стой, Костя, все понял, все знаю. Бежи, Костя, бежи обратно, бежи, Ваня, бежи! Ты, слышишь? Я сам его хлопну, как собаку. Только тихо, Ваня. Только тихо. Жаба. Ой! Ой, Маня! Левенцон попал под взрыв. Поищи Сазона тут где-то тоже. Ну давай, чего стоишь? Давай, давай, вниз. Ой, лишний собрались, товарищ. Лишние. Позвать-ка. Ну тогда, что ну, же, скорее, на щилки. Товарищ, товарищ, товарищ, всех вас прошу разойтись по своим постам и ждать наших указаний. Сейчас остаются только члены бюро. Петя. Ребят, надо уйти. Хорошо, хорошо, пойдем. Я не могу так уйти. Я должен знать, что вы хотите знать. Все. Вы знаете чуть позже. А ты что здесь стоишь, Петя? А что нельзя? А я думаю, не стоит. Иди, подожди. А вам известно, что несчастье с инженером Ревенсоном? Да, известно. Так вот, у меня все дело стало. И потом, на чем прикажете доставлять лес? Я не могу так работать, я должен знать, наконец. Послушайте, Николай Петрович, отправляйтесь на свое место И не забывайте, что вы командир. Эх, батенька, какой я командир. А вот начинает думать, что плохой. Вот что. Ну хорошо, я уйду. Так. -яй -яй. Вот это не надо. Слушаем. Ну что ж, товарищи, в данный момент установлено. У горючего стоял силен такой, так. это четвертый участок. Знаю. Так вот, этот силен отсутствует. Что? Да. Вот как. Отсутствует также небезызвестный Буценко. Ай, Буценко! Вот, вот, вот тебе и Буценко. Вот, вот. Да. Ну ж, принял меры к установлению их местонахождения. Есть. Жду результатов. Николай Алексеевич. Да. Спасибо. Полагаю, что к утру будут еще кое-какие свиньи. Так. Слушаем? Да. Тут технорук кричал. Ну его осадили. Осадили. Осадили, а по сути дела он прав. Вот он кричал, а ты попробуй спокойно. Ну уж не знаю, как получится. Так вот, горючее действительно уничтожено полностью. Уже да, брат, транспорт, на стройке нет. Я в отношении доставки лес? Да. Веселые дела. Ах, Левенсона жалко, товарищи. Да, как жалко. Без Ливенсона вот цех электросварки остался без головы. И работа корабля замрет на некоторое время. Вот она какая штука. Не замрет ни на минуту. Найдем человека. Ну, пока не вижу такого человека. А ты смотри лучше. Это разговор. Да. Ну, товарищ Сазонов, что ты и скажешь? Левинсон был Левинсон, а из ребят заменить его неким. Неким. Левинов. Есть у нас один парняк, между прочим, из настоящих. Соловьёв? Да. Володя? Да. Это что, станцию монтировал? Он самый. А да ну-ка, да. позови его. Постой. Электросварки не знает. Это верно. Так в чем дело? Не знает. Не знает, так будет знать. Вот именно. Зави, А ну, старик, подкрути усы. Не подгорели они у тебя? Лучше бы сгорели, черт твой Ну-ну-ну, пригодятся. О, Бес, ой, бесспорно так. Воспоримо нервничать не надо. Ага. Товарищ Соловьев, здравствуй. Здравствуй, Александр Гаврилович. Садись, слушай. Городской комитет партии управления строительством предлагают тебе возглавить электросварку на строительстве корабля. Степан Никитич, я же не работал на сварке. Наим, наим. Чего теперь будешь работать? Алло. Боюсь, не выйдет товарищ. Постой, что ты меня подводишь? А а ты говоришь, я тебе здесь попозже. как первого сварщика поставлял. Ну, какой я сварщик? Чего что ты боишься, ты? Володя? Я своей головой... Да погоди рука. ты агитировать. Вот что, Володя. Ты пойди до утра подумай, с женой посоветуйся, а бюро ждет твоего ответа. Ничего, ничего, Володя, поддержим. Приходи завтра пораньше, и все будет нормально. Ничего. Так, так. Ну, теперь лес. Тут, товарищ, придется подумать. Подсаживайтесь. Товарищ. 15 лет тому назад, на этих местах, мы старики отвоевывали у белой сволочи право на счастливую жизнь. Прошли 15 лет. И на месте прежних боев растет город. Но, как видите, мало строит. Надо охранить то, что построили. Добыли образец. Добыли! А враг среди нас уничтожили весь запас горючих Транспорт стал. Триста тысяч кубометров леса, заготовленного на Биванской сопке, отрезан от стройки. А без лесостройки смерть. И вот, быть может сейчас, когда я говорю эти слова, враг смотрит и радуется нашему горю. Выбили молость тетла. Выбили на полгода. Рёжь! Творческая мысль ударников стройки дает идею организовать зимний лесослав. Прорубить по льду канал и бросить по нему лес Иванович в город. А кто трудновато ли будет? Я думаю, нет. Нет, не трудновато. Очень трудно. Очень трудно прорубить такой канал. И я бы не стал говорить о нем, если бы не видел перед собой дорогих соратников, юных большевиков, руками которых в непроходимой тайге заложен, и будет построен город Комсомоль. Партия приказала нам создать на берегах Амура город обороны. Выполняя волю партии, мы построим этот город на страх всем врагам, точно установленный правительством в Товарищи, гнусные! Подлое дело свершилось сегодняшней ночью. Враг дал нам страшный урок. В огне сегодняшней ночи погибли два любимых наших друга. Это Королева Маруся и Аркаш Левинсон, Почтим их память, товарищи. Этот урок мы не имеем права забывать всю свою жизнь. Теперь надо, так сказать, своей самоотверженной работой, революционной бдительностью ответим на подлый удар врага. Смоем это позорное пятно с лица славного города Комсомольска. Товарищи, Городской комитет комсомола призывает членов организации влиться в штурмовые бригады на строительство наливного канала. Комсомольцы жилищного строительства считают себя мобилизованными полностью. Товарищ Тазон. бригада монтажников ЦЭП далеко переключается на канал. Рарабство номер три цело выходит на канал! Давай, вставай, ребят! Карим! Вставай, Карим! Чего здесь? Вставай! Пора, пора, ребятки, пора, вставай! Ты что, спал? Нет, не спал. А ты? Я тоже не спал. Что да все чё, думаю, думаю, чё. А я вот письма читал. Из дома? Угу. Хочешь посмотреть? А кто это? Невеста моя. Ну да, ага. очень, очень, хорош, очень хороший, очень. Хороший девушка, да? Очень хороший. Пишешь? Да нет, знаешь, некогда, времени нет. Так, изредка телеграммки посылай. Так что думаешь? Вот э -э думаю. Понимаешь, Сережа? Вот скажем, Буценко. Пусть такой парень был, ты сам знаешь, я его страшно не любил, да и все его не любили. Но вот не верю. Не верю я, чтобы один Буценко мог пойти на такое дело. Не верю, я, понимаешь. Почему же один? Кользко, думаешь? Да. Ну это не в счет. А я вот уверен, что силен в счет. Буценко тем более. Не знаю, не знаю. Сережа, вот. На найце, а? Что на найдце? Я говорю, на найце. были в тот вечер. И вдруг исчезли, для этого должны были остаться на найцы. Остаться, да. Ну? Вы с тех пор не появлялись. Не появлялись? Нет. Ну? Вот я и думаю, что, что мол, на найце те, вроде как бы и не на найцы, а? Нет, это ерунда, это ерунда, Вот то-то и оно, что ерунда. А не из нас с тобой, пинкертон неважно Не и петь. Лучше скажи вот что. Аркашку Левинсон, помнишь? Помню. Тот, что при пожаре погиб. Помню, я знаю. Конечно, возможен несчастный случай. А что, если поджег, а убежать ты не успел? Это кто, Аркашка поджег? А? Ты что? Сережа? ты что, серьезно что? Эй, Петя, человек, брат, такая тонкая штука, что разобраться в этом человеке-то... Надо не наши с тобой мозги. Думаешь? Думаешь, уверен? Сколько времени? М? Время много. Знаешь что, Петенька, Бросить мысли, там, брат, без нас разберутся, кто нанается, кто малается. Давай-ка лучше буди. Без ребят. нас говоришь? Конечно. Нет, не скажи, Сережа. Ой, не скажи, нет. Давай буди, буди, нет. Пинкертон. Обязанцы ты Встали. Хорош. Давай вставай, ребятки, слышишь, что ли? Сейчас я вас хоть Ну? Чему это? На канал, понимаешь? Я На... бы и сказал сразу. Давай вставай, ребят, слышишь? Вставай. Ну что делаешь-то? Шапку еще. Вот шапка. Ну С ума На канал, ребят, слышь? Становись! Эй! Эй! Эй! Эй! встать! Давай, вставай! Здорово. У меня все в порядке. Прекрасно. Разрешите еще. Летай, налетай. Здравствуйте, а, Степан. Здорово, Коля. В общем и целом участок готов. Ниже прекрасный участок. Ага. Здорово. Можно? А ну, ну. Варел, как у тебя? Да ну что ж, Степан Никитич? Полагаю, у меня в порядке. А, Привет, Степан Никитич. Здорово. Это вроде неплохо получается, да? Ну, посмотрим, посмотрим. А? Эх, я думаю, как да. бы это не промерз канал, а? Ну, разве ну, допустит, Степан? Ну, разве что не допустит? Ну, закурим. Спасибо, Николю. Да, <связь> <связь> <связь> Налка ну, готов. А как у вас? Да повидим, мы готовы и у нас. На да. да. курьбе. С удовольствием. У, да у вас тут ничего нет. Да. Ну, давай звездочку. Ага. На мой сорт перешел. Да-да, <связь> перешел. <связь> ну ясно. Как у тебя на сотке? Ждем? Димон! Приготовлены к славу, приготовлены к славу, к к пусту. Oh, God. могу. Да что, у меня вкус улучшился, но ничего плохого есть не могу, все только хорошее, только хорошее. Вот и ешь, только шляпы с ними. А, я ни за что нет, не сняла, который нет, не нет. Нет. Шабыла, Тащи сюда гидку, тащи сюда. А все же молодец, Как сказала, что рожу. Так первая родила. Молодец-то молодец, но, впрочем, ненадолго у нас что-то опаздывает. Ух ты! Будет и у меня. Так теперь надо полагать, что будет. Здравствуйте, девушка. Здорово. Что, где хозяйка? Входи, Киля. Киля? Келя. Да, Киля. Вот смотри, заказ. Не знаю, хорошо. Нет? Смотрите, хорошо, хорошо. Сделал. Молодец. Хорошо. А это что? А это помина на дороге. Ну, это тоже пригодится. Где денег стало? Садись. Входи, Келя. Где же пропадал, Келя? А Садишь, ты что пей, такой невеселый, а? Так вот, от старых друзей <сёк> отмалчивается, секретаря ищет. Ну что ж, Андрей у нас часто бывает, он, наверное, сегодня забежит. Садись кого-то. Выпьем чаю. На. пей. Не хочу, спасибо. Да пей чего ты? Не могу. Ну уж, если есть не хочешь, хотя Нютку мою погляди. Вот, иди, Анютку погляди, иди. иди. Пойдем со мной, пойдем. Да что ты прав, какой странный. Петя, выпей маленькую, а? Я же это не... Петя, что такое? Что, что, что, что такое ничего там? Пожалуйста. А почему он так похудел? А? Что он так похудел? Да. Петя, ты его а? что а? скажешь? Где ты его нашел? А? Где я его нашел. Петя, что с ним случилось? Что, а? что случилось? Скажи, случилось, что ты С ним, брат, случилось. Дело в чем. Дайте-ка мне на дорогу чего-нибудь. Петя, куда ты, а? Куда я? Куда, а? куда я? Что я? Я <связь> Изобразил что-то в шляпе. <связь> <связь> <связь> Действительно, что-то не верит. Да ты подумай, что ты говоришь. Вспомни ты лучше. Всю помню, все правда, как было. Когда я бежал, бежал. А он стрелял. Он сюда себя. стрелял, сюда стрелял. Но. Я упал. Да. Когда я упал, он меня пирожкой вот сюда жег. Хотел, вот сюда, значит, сюда хотел, значит узнать, жив ли. Он думал, умер, что я. Да ты вспомни, какой он из себя. Он молодой. Вот такого роста. Звать такая, звать. Сережка. Да у нас Сережек доса наберется и все, молодые. Где работал, то скажи. Он на котловане работал. На делянке работал. Опять не легче. Помнишь, когда мы привозили Черемишу на котлован? Тогда от самого гнала. Чеканов. Чеканов, чеканов. Не может быть. Чеканов. Он видел тебя здесь сейчас. Его видел и спрятался. А может, и видел. У него быстрый глаз. У него очень быстрый глаз. Плохо, если видел. Ну, Киля. Страшное это дело рассказал. Ну, если ты ошибся, что тогда, а? Нет, нет, не ошибся. Чеканов, Чеканов. Не ошибся. Чиканов. Не. Чиканов. Не ошибся. Нет, нет, нет, нет. Ну, пойдем сейчас. Ой, девочки, плохая я хозяйка. То правда? Мотя, а? присмотри за Анюткой. Придет Владимир, покорми его. Вот да ты куда, Наталья? Куда она, Алло, НКВД, НКВД, можно товарища уполномоченного, по очень важному делу. Ах, как жалко, а где же он? Ну, да, я понимаю, понимаю. Ах, да, на его Натальи Соловьевой. Товарищ, товарищ, со мной еще придет маленький Нана из Киля. Как твоя фамилия? Лук. Лук, да-да, Лук, просто Лук. Чикала, бежит, бежит, обещательно убежит. Ты один найдешь, Это теперь на набережной возле станции, знаешь, большой дом, белый, белый. Славь. погоди. Придешь туда, там на свое имя оставлен пропуск. Все расскажешь подробно. Все расскажу. Скажи, что я пошла за ним. Куда это, Серега? Да так, погулять. А ты? И я погулять. Утро такое чудесное. А что ж на демонстрацию не пошла? А ты? Успей еще. Я успею. Хочешь на буксир? Да нет, торопиться некуда. Однако вы не торопитесь доставить нас по местному значению, как вы изволили Это вы ошибаетесь. Mm -hmm. Я очень тороплюсь. Сегодня у нас в городе большой праздник. Вы знаете. Я ничего не знаю. Знаете. Нет. А мне приходится сидеть здесь с вами. удовольствие небольшое, между прочим. А вот придется посидеть. Ждете дополнительных улиц. Возможно. Не дождешься. Возможно. А вы торопитесь? Да, тороплюсь пристать перед нормальными следственными властями. Нормальными, вот. А что вы торопитесь? Я вас ждал значительно дольше. Год. Это господин Техноров тоже ждал. Верно? Да, да. Вот, да, да. Так вот, на праздник вы опоздали. Так что торопиться вам решительно некуда. Ну и спуск судна тоже произойдет, очевидно, без вашего участия. Как вы считаете, господин Технорук? Это меня? Да. Что это вы забились в угол? Присаживайтесь поближе. Видите, Николай Алексеевич? Что? Да. Простите, товарищ полномочия. Виноват. Гражданин полномочий ну, вот это так. Ну так что? Я хотел сказать, Туль, из окна. А я очень боюсь сквозняков. Боитесь. Кто бы мог подумать, такой решительный мужчина, охотник, представьте, не боюсь. Ну, а не бойтесь, садитесь. Искупаемся, что ли? Да нет, внимание. Ты куда? Пойду, пройду? Немножко. Yeah. <laughs> Надо было бы тебя поругать да похвалить честно Ну ладно товарищ боец на катер. есть на кате пойдем Мне не хорошо да Главное, да передать. да походим. Походим. А, да Володя. Такой, товарищ, Володя. да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да есть, есть. есть, есть. А ну-ка, давай, читай, что у тебя там? Так вот, ну, Харьковская, Киевская, Винницкая. Украина пошла? Да, и Украина пишет. ответ на призыв наших боевых подруг, Неплохо пишет Украина, Ну Славных главных строительниц города Комсомольска. Мы, девушки Украины, выезжая на Дальний Восток, приветствуем город юности, в день его торжества. Зашло письмо, товарищи. А как думал. Зря мы писали, Народ едет, Володя, народ. Господи, Москва, Фенинград, Воронеж, Иванова. Вот, Наталья, вы показали телеграмм. Кто о чем? а он всё о Да вот с утра не вижу жёны, Серьезно? Она а Вот она что. А как же? города Комсомоль. Товарищи, наш город получил сегодня много приветствий от партийных комсомольских общественных организаций нашей великой страны от нашего великого народа. Разрешите! перед спуском корабля огласит одну телеграмму, одну только товарищи. Бойцам, а не дым наших масташе Привет первым ценам от солистической родины, от важных воителям, юным гражданам самого юного города, комсомольцам!